Все, давайте представим наших гостей внимание на экран. Когда делаешь трости, все должно быть идеальным. Лизец, конечно, надо натачивать, До... ну, чем он будет острее, тем лучше. И? Бы. очень нужно вот видишь качку, как нас Но мы, мы физически мы мы южане прирожденные мы родились значит в... если я не ошибаюсь друзья антон в какое-то время Гор... жил в москве да ну мы с ганой да? с ганой да. да потом вернулись все в новороссийск и антон потом... занимается изготовлением музыкальных. музыкальных инструментов в основном русских желейки ну, античных античные черкесских русских ну в общем чем специ... это большой... в основном, духовых в основном, в основном духовые да духовые да, тростевые да, да, да. Нет, и флейтовые тоже. И флейты тоже, за да, что ж и такое? Веслые, Хорошо. Веслые. Значит, а Саша делает волынки, ребят.